Спасибо, Михаил. номере. Прибиваю в Баку 740, отбиваю в Тифлис 1130. Моя жена, Лида. Миша мне про вас много рассказывает. Чего про меня рассказывать? Про меня нечего рассказывать. А вот про вас расскажу в Тифлисе, какая у Миши жена. Тебе письмо. Ну и погодка, вас погу. Гида, дай вас отчаян. У нас нет. В аптеке есть. Давайте и аптеки. Николай Николаевич серьезно заболел? Вероятно, придется переводить ему климат. Хотим у вас открыть винный погреб. You look. У меня дедушка был. Мне сказка говорил. Жил давно-давно такой волк. Узнал волк, у пастуха овцы пропали. Перешел волк к пастуху и плачет. Ах, как меня тебя жалко! А пастух был умный человек. Он волку говорит. Иди, иди, теть, тебе не меня жалко, тебе, волк, тебя жалко. Уйди, пожалуйста. А ну, Михаил, давай." Bir yaşam ara otuz gün olur. Beled olmalıdır. Tamam. Önlerden de endiyelim işte. Biz de. Her şeyden her şey hiç bir şeyden emeceğim. De... <gülüyor> gele... lazım. Tamam. Sağ ol. Bacardığımız gereğe gerek. savaş okuyayarak da her şeyde <gülüyor> Салам Алейков. Хавич. Здравствуй. Заходи, заходи. Маленький праздник сегодня. Когда родился сын, я слово дал. Каждый год в своих друзей. Вот уже шестой раз. Весел батьку. Как зовут? Курбан. Курбан зовут. На, расти большой. <свят> Плохо ему без матери. Плохо. Садись, гостем будешь. Всем нам не жизнь, а уж вашему брату мусульманскому рабочему одна мука. Захарич, ты по-русски понимают, только говорить не умеют. Просят сказать, тебя знают. Очень рады видеть. без Ой, Отдай, Все они армяшки такие стянуть норовят. Лупи его, лупи, лупи. О, ха ха ха А теперь ты его, вся Таторва, разбойники, лупи. Во, ха-ха-ха, вот вот, хе хе Ну, теперь кв развеселится, до да ножей дойдет, дикая нам. Полу в разви. Мм. Mm -hmm. Фельдшер нуж. Ты постоишь? Постою. <свят> <свят> Для запастовщиков у нас нет фельдшеров. <свят> Ступай. Очень хорошо. Yes, sir. Или Ах. он связан с Тифлисом, за Кавказским центром большевиков. Мне мешают забастовки, а большевики, меньшевики мне в данный момент безразлично. Далеко не безразлично. Ни в какой момент. Всемилляху рахману рахим. Аллахом и а ты уйл, эзий. Чан, она тут. Ай, танцем танц. Ох ты, горбан! песня джафар я ему пою как будто мать поет когда станешь большим сильным и храбрым никогда не забывай тех кто помогал тебе и твоему отцу так понимаю ну завтра придешь ко мне замазить Обязательно не перейду. Поправится, Гурба? Оправится. Он у тебя, парень, здоровый. Прощай, за парень. вас так разукрасил. Помощник мой. Татарская морда. Красота. Всем цветов раду. Левым глазом не вижу, правым ухом не слышу. И шею. Повернуть не могу. Действительно. спухло ведь татары не хуже русских бьют, а? Игнатий Тарфеевич. Ну что ж, прикладывайте специальные примочки. Заберетуйте сестра. меня бы медицинское свидетельство. Какое? А как же? предмет получения наградных, пострадал за веру, престол и отечество. Такое свидетельство выдает только полицейский врач. Не дадите, значит. Отсюда по добру, поздорово. Забастовки могут еще повториться. Мое почтение. Пошли, кажется. Последующий. Ну, А нулида? На вахту? Прошу, товарищ часовой. способом доставку оружия на ладо. Твоя ящика привез. я Ясно, товарищи. Оружие есть. Надо немедленно браться за делом. Усилить организацию моих дружин. Нужно вывести пролетариат на улице Баку. Помните Ленина. Демонстрацию. Необходимо беспощадно ударить панишевикам, которые болтают на борьбе, а сами боятся ее, как черт лады. О, гады! Учера сорвались за постовку Талиева. Но ничего, мы справимся... Подожди. Коба спрашивает, как идет работа? В чем дело, Игнат Трофимович? Голубушка, сестрица, пришел за мазью. Амбулатория закрыта. Как так закрыта? Все равно добьюсь. Не беспокойтесь, Игнат Трофимович, садитесь. необходимо для победы революции. Нужны три вещи. Ваша сок, как перед истинным. Так прямо и говорили. Таой говорит самодержание, вооруженные восстания, полицию говорит, заверь. Узундаханы жили, кошакалы янагтады. бендолур. Кайдув келендейчи, Спасибо, в нас демонстрация мед в Полиции. Бежать должен ты один. Cut me. Так и так и рвёт. Так и рвёт. сороки две десятых. Очевидный тип. Душа все вывернула, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Извините за беспокойство. Это... Вот ты приходишь. мы связались с товарищами на войне. Бачка. Пока что неплохо. Но потерпей. Потерпей еще немножко. Итак, ваше мнение, господин прокурор? Я же вам сказал. Мамедова Джафара освободить, и остальных выслать в административном порядке в отдаленные места империи исходе. Для судебного преследования следствие не дало никаких данных. Да, но среди арестованных находится Ванечка. Ванечка? Вы это утверждаете? Я предполагаю. Ах, предполагаете. Я прошу с всего числа арестованных числить за мной. Позвольте. На каком основании? Тюрьма перегружена. Губернатор распорядился отправить этап завтра же. Ну, а если я вам представлю данные, когда завтра? Как хотите. Что же нам ссориться из-за этой сволочи? Я смотрю на вещи проще. По-моему, подписано и сплечь долой. Ну, как хотите. Пожалуйста. На один день я задержу отправку. Благодарю вас. Честь семье Фланицын. Канаде. Я вас прошу произвести обыск с седьмой камере. Да-да, у этой компании. Может быть, что-нибудь и найдем. Да, честь имею. Честь имею, господин Ротнистер. Очень хорошо. Только есть маленькие ошибки. Я, а не А. Писать мягкий знак. стачки на всю жизнь запомнили. Время было жаркое, как сейчас помню. Полиция хватала направо, налево, но и, честно сказать, спугались. Прибивли до его кричать, прячься скорее. Скриваться надо. А он говорит, скрываться? это когда 400 товарищей томятся в тюрьме. И, в Люди дорожче всего. Строим карту, демонстрацию, поднимем рабочий народ, а за типографией не дужу беспокойность. Так уже сразу на ней не нападут. Так оно и было. Копа. Ты поможешь меня почитать? Помогу. За такие книжки на каторгу посылай. обыскать камеру. Зов мені батька, я женится. Бо до свитка не ходим, да и не волочимся. Бо до не ходим, да и не волочимся. А я казак добрый, да не волочуся. Детючень ночую, там ничку ночую. А ты молодечка, там я ей двенечки. Поки не женился, поки не журился. Ни ложкою, ни мискою, ни третью. Колиською, не ложкою, ни мискою, ни третью. Колескою, а я коженився, то и зажуримся, и ложкою, и мискою, и третью колескою, и ложкою. Сядь, пожалуйста. Почему так много стоишь? Обыскивай. Пожалуйста. Другие другая, третья, я тебе, что ты. Заложай. дело переходит к жандармам. Для одного, для того из вас возможны большие неприятности. Ищи пути организации побега. Действуйте так же. Начальник тюрьмы подкуплен. Представляется неповторимый случай. Даже барзату освободят. Доброе утро. Что, собственно, молчить? Слушай, что я и надумал. Ты пойдешь за меня. Клянусь я ни слову. Пойдешь? Спасибо, Джафар. Ну, Миша ведь, я не пойду. получить двухмесячный оклад за баннечку вы смеетесь господин будрож полковничая погоны самое меньшее я уже заготовил донесение в Петербург пожалуйста благодарю разрешите приступить к допрос? допросу милости прошу распорядитесь пожалуйста привести его жену а когда я позвоню Пусть ведут его самого. Федоров! Какое это имеет отношение к моему мужу? Ваш муж... Впервые арестован в Петербурге в 1902 году, выслан на Рымский край, откуда бежал. В 1903 году арестован Торично, в Ченстахове, после перехода границы с транспортом нелегальной литературы. В том же году бежал из Томской пересыльной тюрьмы. В 1904 году Викторина оказал вооруженное сопротивление при аресте подпольной типографии. Только ваша откровенность может спасти его от виселицы. Одну минуту, Лидия Александровна. Михайлова, ваше Скородье, в камере не оказалось. Вот все. Вы что, с ума сошли? Увести арестовую! разговаривать? момент Разве тебя не освободили? Сегодня утром пришли в камеру. Говорят, момент иди. Пока я вещи туда-сюда собирал, Михаилову увели. А я... И так остался. Ну а почему ж ты молчал? А что же я мог сказать? Начальство переводит, начальство уводит. Боже мой, какой болван? Нет, это не болван. За такие штучки посылают! Сорок один! Сорок один! Начальника тюрьмы немедленно! Господин прокурор! меня можно домой идти? месяц карцер всех а донесения в Петербург придется переписать Лыса увидишь, стена-то небо. Яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, Версины, бег, зонай, я верю, Send me some. Warn the <laughs> <laughs> Надо тотчас доставить Надо слово, печати, да, говорю, не будет. Типографии. Как Как он сказал, что дело надо товарищей спасать. А типографию и скоро найдут. Береги. Ваше благородие, ваше благородие, сотня прошла кишлы. Их благородие звонили и приказали передать, что будут никак не позже, чем через час. О чем задумал? Спать хочется. Сам себе удивляюсь, как будто совсем другой стал. Старые друзья теперь меня не узнают. Сам себе удивляюсь. Почему раньше был такой... глупый? Господин офицер! Господин офицер! В чем дело? Руки вверх! Мишадор вперед, Господин офицер, мы требуем... Господин офицер, мы требуем прекратить правоправительство. правительства. Пустить. Дальше. Харун же Если вы прекратите сопротивление и сдадите оружие, вам будет сохранена жизнь. Вас тогда передадут в руки гражданских властей, и тогда мы немедленно обратимся с ходатайством. Вот это мы. Комитет Российской социально-демократической рабочей партии. Меньшевики! Да, меньшевики! Сопротивление бессмысленно. Да ведь всякое вооруженное выступление, оно будет затоплено кровью. Вы же идете на смерть. До смерти еще далеко. Поймите, в нашей борьбе оружия не нужно. Сами знаем, что вам оружие не нужно. Но что же вы скажете, товарищ? Ну? Отвечайте. Тут не сходка. Не путайся под ногами. Товарищ. Ну говорите, я что? Скажи, пожалуйста, долго ты будешь ждать? Товарищ. Какой ты человек? Почему не понимаешь? Уходи. Живой! Надо немедленно уходить Сейчас нет времени долго разговаривать Здесь опять могут появиться казаки С новыми силами Мы здесь выручили товарищи. А в новый бой Мы вступим тогда Когда это будет выгода нам А не царским войскам А пока, товарищи, готовьтесь всем Подавайте весь народ против царского самодержавия. И когда настанет день, большевики поведут вас к решительной победе! What Он как орудитель на казаков. Сообщил прямо. Операция прошла успешно. Родная беспокойство Будь осторожна. Живи здоровья. Ухожу с вас безопасное место. Скоро увидимся. Демонстрация должна состояться во что бы то ни стало. Успею быть обратно. Целую тебя Миша. Джапар, не трудно. Зачем ты, Лидушка? Прокляли, казаков. Наши везла. Ну, а как Курбан поживает? Курбан скоро сам вай в отпули. арестовать. Здесь не пройдете. На допрос ведем. Папья политика. Он разрешил устроить публичные похороны Ванечки, правда? Он ободрел, что похороны происходили в полной тишине, без музыки, без гей, без уступки. А такие уступки подрывает авторитет. I'm stuck. Малый успех, что мы покончили с Ванечкой.